Всем привет, ребята! У меня сегодня прекрасное настроение. Мне вчера, 8 марта, подарили подарок на день рождения, который, который только привезли. А еще я, законч... я сделала для вас новую коллекцию. Она называется брелки. Наши вот пакетики. Давайте сразу выберем. Желтенький. Эти убираем. Кружки. Всего 4 штуки. Давайте вот этот сюда уберем. Тетради. Давайте сегодня будем брать все желтое. Желтое у нас вот тут. Здесь вот этот. А здесь вот этот с окоями. Фон для видео. По-моему, второй. Вот здесь у нас горшочки желтые. И его можно взять. Ребяточки, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне очень будет приятно. Давайте откроем. Карта. сейчас на этот телефончик, на мой подарок. Нам попалась вот такая вот карта. Телефон очень классный и мне очень нравится. Давайте приклеим нашу карту. Отличненько. В следующем видео закончим эту коллекцию. Но, конечно же, если вам понравится эта коллекция, если она вам нравится, обязательно напишите в комментариях, я сделаю, сделаю продолжение. Давайте откроем наши кружечки. Первую страничку мы закончили. Вторую и третью. Как обычно, хорошо, что я подготовила ножнички. попалась картинка под номером 8. Вот такая вот картиночка. Я очень сильно перенесла Ее мы приклеим вот сюда. Она очень красивая. И если вы думаете, что вот этот вот фон, то, что он полосочками, это я так и, так и сделала, потому что так получилось. Нет, я, мне очень понравилась такая задумка, и я сделала Решила сделать. По-моему, получилось очень миленько. Под номером 8. Давайте клеить. Давайте покажу вам новую коллекцию. Это, кстати, новая открывашечка Открывается она очень даже классненько Очень приятно И вообще бесшумно Нам попалась вот такая картиночка Лягушечка с обочем под номером один. Вот сюда. Ребяточки, если вам нравится, как я оформила каталог, обязательно пишите об этом в комментариях. Очень красиво получилось. Давайте откроем наши тетрадочки. Я их сейчас открою. Вот они. Давайте откроем. Тут была открывашка, но я ее не заметила. И она и так, в принципе, хорошо открылась. Нам попалась вот такая вот картиночка. Это Крош из смешариков под номером 6. Давайте приклеим. Кстати, кто-нибудь смотрел смешариков? И какой ваш самый любимый персонаж? Подарки на 8 марта. Нам попалась картинка под номером 6, и это духи. По-моему, они получились очень даже красивенько. Не обращайте внимание на задний фон, точнее не на фон, а на блоки. У для видео где же он сделался? А вот он. Наш пакетик, давайте откроем. Готово Нам попалась картиночка От номер 5 Давайте сразу откроем эту страничку Не обращайте внимание на то, что здесь Это у нас новая коллекция И ее уже... Почти доделала. Картинка под номером 5. Вот сюда. По-моему, очень милая картиночка. фон для видео. Отличненько. Ребяточки, на этом все. Спасибо за просмотры. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот наша новая новейшая коллекция всем пока